Что такое история города? Памятные даты? Архитектурные памятники? Памятные места? Как много однокоренных составляющих, имеющих одно обобщающее – память, подразумевающая то, что сумели сохранить люди для будущих поколений? Как модно в последнее время помнить и гордиться, и как удивительно при этом забывать, что память не в календарных шестиях маршем и атрибутике, а в осознании – для кого и ради чего мы это делаем? В первую очередь, история – это память о людях, которые ее делали, почтение и уважение к тем, чья жизнь была жизнью города и страны в целом. Память о многих мы увековечили в названиях улиц нашего славного города, в знаковых местах, которые посещаем в государственные праздники и День города. Но достаточно ли этого? Почему мы заговорили об этом? Да вот, вздумалось нам помнить и гордиться не только по календарю, а и просто по зову души. Пришли на наше местное кладбище, где расположены воинские захоронения, и стоит мемориал. И то, что увиделось нам, несколько порушило наше представление о сохранении памяти. Здесь похоронены моряки и подводники, погибшие 1 января 1962 года при исполнении служебного долга, память о них жива в наших сердцах. Чтим раз в году. Ну, может быть, два приходим сюда. Получается, пришли, цветы возложили, и эти же цветы все поросли. Я с ребенком приходила сюда э, неделю, может быть, две назад, а мы с ним сюда приходим каждый год. И я когда пришла, я, честно говоря, ну, ужаснулась. Я вижу, что прибегают дети, потому что видно, что цветы полевые, причем вот новый появился букет из Иванчая, угу. и там какие-то, то есть детвора сюда забегает ну и, и, и что детвора видит Я ребенку объяснила, кто похоронен, конечно он все это не запомнил, но он понимает, что здесь какое-то место святое. И получается, и вот... что вот это святое место, вот как оно выглядит. То есть его в промежутках между вот этими памятными датами, вообще этими то не занимается. Все, ну как вот эти плиты, они просто они заросшие. Я все понимаю, но есть же, я не знаю, и волонтеры Корпуса Победы, да есть обычные наши жители, и которые, ну, лето у нас короткое, не так много труда требуется. Понятно, что все в отпусках, но, но как-то так все это грустно, печально. Очень хорошо, что есть этот мемориал, но вот, ну, ну, О, ну посмотрите. Оно держится, понятно, но это еще, как бы, это еще не самое худшее, что здесь есть, но то, что вот в таком вот состоянии вот это все заросшее, ну, я не знаю. Это вообще как-то для меня это просто дико. Просто дико. Почтили? Вот, посмотрите, это когда вот, вот должны были почтить вот эту память, чтобы вот эта вот гнилая вот эта солома, с какого года она здесь? Неужели это так трудно? Просто сделать так, чтобы хотя бы возле этих плит не было вот этого всего хлама, я не знаю, как, как вот раз в году чтить у нас военный город, есть воинские части. Я, честно говоря, не в курсе, кто шефы, но знаю точно, что есть. Ну, и, скорее всего, это как бы военные структуры. Но я считаю, что как бы не обязательно какие-то официальные организации, там, я не знаю, муниципалитет или военных для того, чтобы это нормально содержать волонтеров мне кажется в городе хватает нормальных людей которые действительно помнят и гордятся не раз в году а весь год потому что все гораздо кричать я не знаю но память то хранить это не значит что надо одеть георгиевскую ленточку пройтись раз в году и потом забыть вот она память вот она память и кто и кто ее вот хранит хорошо сделали но сделать то полдела. Дальше это вот ну, вода, все вот эти, ну, я не знаю даже, у меня словно это нету. Просто сейчас пообрываем, вот в пакет уберем. Есть венки, вот, которые возлагали. Вот они. Уже они вот проросли. Вот они проросли. Стоит венок. В принципе, мемориал бы выглядел вполне нормально. Вот, пожалуйста. Погибшим в годы Великой Отечественной войны от ветеранов. Вот спасибо ветеранам. Принесли такое, что в гнилую солому не превращается. Но я считаю, что это же не дело ветеранов. Приходите, наводить здесь порядок. Дело Конечно. нас, молодых, юных, которые растут. Потому что уже ветеранов, я не знаю, сколько их вообще осталось, смогут ли они вообще сюда еще приходить. То есть, получается, ветеранов не станет и все? Я не знаю. Если хотя бы одна семья с ребенком вместе придет, одну плиту от травы очистит, другая семья придет, вторую плиту очистит, и вот это будет чтить память, и дети будут знать, что они ходили и наводили порядок. И в следующий раз, когда они придут, то они вот это вот старое гнилое уберут, а новое сюда положат. А может быть и цветы не надо будет, а просто привести это в порядок. 9 мая, когда мы приходим, понятно... Вот больше всего меня впечатлило это вот это вот 41 -й, 45 -й. в каком состоянии это просто ну, мрак я не поняла что вот это за пуговицы что это значит это какой-то ритуал я не знаю может быть есть какой-то обычай с чем это связано почему такая горсть этих пуговиц она когда последний раз вообще крашена была. Я думаю, что не так сложно раз в году летом вот это в порядок привести. В этом году лето у нас влажное. И понятно, что ну, не покрасить нет такой возможности. Но хотя бы почистить ну, облетело это вот из сивы, вот этот мусор. Ну кто-то же это должен делать. Хотя бы раз в недельку приходите вот это вот все. Ну вот. А Как-то. Вот. вообще в городах вают сделай, да? Такие вещи, они в порядке Ну, вот как-то все очень грустно, потому что пока они, вот эти плиты, как-то что-то на них читается, а со временем, ну, просто вот здесь, видите, как вот проходить ну, вообще сложно. Здесь еще камушки и склон, то есть вода уходит туда вниз. Вот больше всего а, вот. меня вот это поразило. Ветеран войны воевал с 1941 по 1945 год. Я понимаю, что тот, кто написал это, сделал это из лучших побуждений. Но выглядит это, по сути, как акт вандализма какой-то. Ведь уже фактически... Очень тяжело читается Печенкин, фами... имя не прочитать, Александрович. То есть, ну, вместо того, чтобы вот это красным наляпать сверху, ну, неужели так сложно было заказать простенькую табличку и время от времени хотя бы буквы эти очищать? Тем более, что, в общем-то, здесь состояние нормальное. Просто, ну, так обидно за этих людей. Просто я даже не знаю здесь вот ну здесь еще более менее вот как бы можно пройти здесь вот о, князь Василий Семенович 14 год э, рождения в 1974 захоронен то есть по сути человек прошел войну ветеран скорее всего ну может быть он не участвовал в боевых действиях но где-то же он был чем-то занимался все это время здесь тоже как бы 1910 -го года рождения Женщина в 54-м захоронена Очень сложно читается, могилка заброшенная но... И это еще не самый худший вариант Потому что местами, если туда вот дальше пройти Вот здесь посмотреть Деревья уже от старости, от гнили Они заваливаются, валятся прямо на эти могилы Вот тоже идешь, и здесь вот ну, просто людей, как, как вот они же похоронены, они просто лежат в этом, в болоте, просто в болоте. Обелиски вот со звездочками и там, и тут. И уже оно безымянное, то есть поисковые отряды ищут, находят. На полях боев это очень похвально все, и то, что братские могилы обретаются имена, ищутся родственники. Но ведь есть же захороненные, были известны имена, раз стоит обелиск. И кто здесь лежит, уже неизвестно. Раньше, когда наверху была воинская часть, здесь была прямая дорога. Те, кто здесь жили, вот они помнят. Говорят, была хорошая такая дорога, и туда вот было и нормально, по всему кладбищу, можно было ходить. Сейчас, я уже не знаю, когда последний раз, вот так посмотреть, могила, кто там похоронен, вообще непонятно. Дерево упало туда, то есть вообще не пройти. Сейчас вот мокро, вот эта вся древесина скользкая. И даже при желании вот что-либо сделать как-то вообще не, не, не получится, потому что, ну, грубо говоря, туда просто не пройти. Здесь здесь очень аккуратно. конечно. Потому что здесь как скользко. Так интересно, если туда вот пройти и вот посмотреть. Но видите, все-таки кто-то здесь ходит. Потому что видно, тропы протоптаны. Вот тоже военнослужащий Гурьев. Василий Васильевич. 42 87 год. То есть родился в 42-м. По сути, дети войны. Не я не смогу пройти Да, тут оператор не пройдет Я могу взять камеру Кто А ты можешь ко мне с зонтиком подойти? Старенький могилки. Сложи его, потому что здесь немножко на камеру заливает Так, Юль, подожди секунду Да я пойду посмотрю, стоит ли сюда идти Не бросай тут нас Подожди, подожди хменько, да? Просто, просто Егор-то как бы сюда не пройдет Он в кроссовках ну, вот как бы, вот картина, понимаете, просто вот, как говорят, бульон поросло, Ну тут вообще просто ужас, сколько могил. Аккуратно там. Это уже, тут уже в впору поисковым отрядом работать, потому что люди как без, без этого... Без вины виноваты и памяти. Я понимаю, что, скорее всего, родственники либо в средней полосе и уже тоже в глубоком возрасте. Что ты говоришь? Кому сейчас вообще что надо? А может, их и нету. Сюда кто-то вот почистили, здесь вот кто-то. А, вот. Тут некоторые могилы, вот да. видно, что проходили, вот и это... Здесь вот немножко поухаживали, видно, траву оборвали, может быть какие-то родственники дальние, может быть а хорошие знакомые, да, может хорошие знакомые кто-то же сюда дошел, как бы. Да. Это ж попробуй в эту кашу, в это все. Здесь тоже видно, что хоть и старое вот это все, но кто-то приходил. Видно, что тут тоже уже вон ветка сломалась, упала. Ой. Причем люди то ходят, вон а там доходят, дальше никуда. Доходят и туда. Тут гражданские, я не знаю, 88. -й. Гражданские люди. Вон, смотрите, Жирнов Василий Максимович, 1916-1992. По-видимому ветеран, раз георгиевские ленточки повязаны. Святое место. Что обратно? Почти как-то, да, Карабанова, 13-19 год. И вот, по сути, да, все, дорога туда. Ого, это еще могила. И тоже, смотри, тут все прям подо мной прям про это. Там могилы тоже кто-то вон табличку обновил, а дальше все вот оно просто тут. То есть туда даже не пробраться, следа даже нету вот дальше что там. Обелиск какой-то сбоку завалили. вот здесь тоже видите, кто-то его красил. Что как заваленный вообще. Там вот кто-то мягкую, То есть сюда пробирались, кто-то мягкую игрушку поставил. Сюда. Пискло. Представляете, люди добираются. То есть вот эти доски кто-то же бросает сюда и доходит сюда. Все разрушено. Травой заросло, но хотя бы видно, что заботились. Вот вроде бы как говорят, что мертвым. А если никого не остается, и так вот годы уходят, и все, и нету. Осторожно, аккуратно смотрите, здесь очень скользко. Но то, что вот здесь вот дальше невооруженным глазом видно, что там люди захороненные, они просто лежат в воде, просто в воде. Там вот могилы разрушены. вон остатки видно. Там же все вот деревьями все это завалено, вода стоит и туда. Ну если только я не знаю деревья вот эти вырубать, но ну, это, представьте, какие то сейчас действительно надо. А вон рубили, рубили вон там. Ну, здесь рубили постольку, поскольку мы сюда на митинг приходим, и более-менее в божеский вид приводили вот это, но... Как говорят, чисто там, где не мусорят, если сравнить, а здесь уже годами, то есть как вот это... Это уже нереально, мне кажется, что просто... Вот стоят эти обелиски. Человек был. и, Ну, как вот подумаешь, не дай Бог, вот что ты лежишь вот в таком вот... Понятно, что ты помер уже сто лет назад, и может быть память о тебе там уже забыли про тебя все. Но как подумаешь, как-то мне бы не хотелось. И у себя там где-нибудь вот, в водороде. Вообще, как будто просто страх господин. Тут, ну, вообще, просто, я не знаю, это страшно. Это просто страшно. Потому что ну, не то, что страшно, как-то так. Да. печально жутко соответственно да. сжимается в украинском так. языке такое слово моторошно да, ага. потому что подходит мне кажется да вот как-то в я нашла вот это. жутко моторошно здесь тоже ну все в воде все в воде и если еще здесь какие-то просветы вот там вот могила тоже я подходила смотрела матрос молодой совсем парень похоронен и уже Вольнуться. Ну вот это вот оно самое. Вы, матроса, uh -huh. Задумалась о том, а для чего нам вообще могилы сохранять? Почему еще великий Пушкин говорил? Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня. Земля без них была б мертва, как безотрадная пустыня и как алтарь без божества. А ведь сохраняя могилы предков и историю их жизни, мы храним историю, без которой бы не было народа. По сей день археологи по всему миру ведут раскопки и по древним захоронениям дополняют недостающими пазлами мировую историю. Хочется надеяться, что памятники, поставленные нами, не придется откапывать археологам и верить, что наши дети и внуки смогут почтить тех, кто делал историю нашего города, флота, страны. Практически все религии связаны с традициями сохранения мест упокоения. В частности, православие не приветствует помпезного оформления и частых посещений кладбищ, но содержание могилы с именем погребенного есть доброе дело во имя сохранения памяти и заботе о его душе. Ведь пока сохранено имя человека, есть повод для каждого неравнодушного помолиться о душе усопшего или безвременно погибшего. Беседуя на эту тему с настоятелем Полярнинского храма святителя Николая Чудотворца, отцом Сергием, мы услышали подтверждение потрясающей истины. О культуре нации можно судить по отношению к погребенным. Ведь заботясь о сохранении могилы и молять за отошедших в мир иной, мы заботимся не только об их душе, но и о нашей собственной. Это и есть бескорыстие и память в высшем их проявлении». Также отец Сергей объяснил, что долг каждого христианина проявить добрую волю по содержанию мест упокоения, независимо от родства. Сразу же после съемок сюжета наша съемочная группа принялась за очистку территории мемориала от травы. Всего лишь за какой-то час потраченного времени нам удалось очистить плиты с именами и фамилиями героев. Не видно меня? Ну, что ты говоришь? Герои должны оставаться в тени. О -о -о. Поправили. Наше городское кладбище находится в статусе законсервированного, но беда в том, что оно, по сути, никак не обслуживается. Специфика нашего севера в том, что очень многие родственники тех, кто захоронен на этом кладбище, уже выехали из нашего зато, и за могилами ухаживать некому. И по нашему сюжету вы уже видели, что большинство из них находится в крайне плачевном состоянии, и это удручает. Мы просим администрацию города уделить должное внимание данной проблеме, и предпринять какие-то доступные нашему бюджету, посильные бюджету полномочные меры. Но в основном мы главным образом обращаемся к нашему населению, к жителям нашего города с просьбой. Возможно, найдутся добровольцы, которые готовы будут организовать какую-то волонтерскую группу, объединиться общим одним интересом. И привести в порядок могилы людей, которые в свое время писали историю нашего города. Независимо от того, военные это люди были или гражданские, это наш город. И история его сохранена в том числе и в могилах тех, кто здесь работал, трудился, воевал, дети войны участники боевых действий, гражданские люди, трудящиеся в свое время на заводе, да и просто здесь выросшие и, к сожалению, вот оставшиеся здесь на погосте и не имеющие близких родных, которые могли бы ухаживать за их последним пристанищем. Возможно, кто-то захочет сам отдельно проявить свою инициативу, сходить с семьей в свободное время, уделить всего час своего времени для каких-то действий, чтобы внести маленький вклад. Мы уже своим вот примером показали, что каждый из нас мало по малу ситуацию может изменить к лучшему. И это действительно будет соответствовать слогану ⁇ Мы помним, мы гордимся ⁇